Всем привет, дорогие друзья! Сейчас я расскажу вам, как принять участие в конкурсе репостов Surferner и получить возможность получить один из призов 500 рублей. Призов будет 20, поэтому шансов будет много. И давайте я вам сейчас покажу, как выполнить правильные условия для того, чтобы получить возможность быть призером. Так, условия такие. Нужно вступить в официальную группу ВКонтакте uh, Surferner Для этого переходим по ссылочке И вот здесь будет кнопка Подписаться Соответственно, я уже подписан, да, у меня уже есть Дальше нужно сделать репост этой записи к себе на страницу И закрепить его, добавив в описании или в комментарии к репосту Какой-то произвольный текст с вашей реферальной ссылкой Surferner На любой лендинг Или на несколько, если пожелаете. Не обязательно там копировать то, что я покажу, но если скопируете, в принципе, это будет тоже хорошо. Итак, я подготовил просто заранее текст и добавил две реферальных ссылки. Одна по заработку, другая для рекламодателей. И написал следующее. Зарабатывайте без вложений на выполнение заданий здесь. И взял вот эту ссылочку в кабинете, вот здесь а, есть у нас такая иконка по реферальным ссылкам. Заработок без вложений. Вот эту ссылочку копируем, добавляем. И я здесь еще хочу показать посетителям моей страницы, что есть в Surferner возможность рекламировать товары и услуги, раскручивать соцсети и видео здесь. Вот. И эту ссылочку я беру также здесь. Рекламные возможности Surferner. Вот. Вот. И еще я хочу, чтобы посетители моей странички увидели призыв к участию в розыгрыше этого конкурса, да? То есть посетитель страницы посмотрит, увидит и, возможно, захочет поучаствовать в этом конкурсе репостов. Вот, потом, даже если он захочет поучаствовать в конкурсе репостов, он, возможно, зарегистрируется специально по моей реферальной ссылке для этого. Вот, дальше копируем этот текст, ну это в принципе можете, можете сразу здесь нажать кнопочку репоста, выбрать на своей стене, можете прямо здесь писать, да, то есть фантазировать. Так, иконки у меня пропали, сейчас я добавлю все-таки несколько смайликов, чтобы было понятно что и куда смотреть, да, то есть пальчиком вниз показываю. Здесь мы на рекламу мы поставим, там, допустим, ракету, а на заработок без вложений поставим мешочек с деньгами. Так, куда-то он улетел тут. Вот, все, в принципе, дальше нажимаю «Поделиться записью». У меня запись уже на моей странице, перехожу в мою страницу. Запись появилась у меня на стене, и, в принципе, посетители моей страницы могут это увидеть. Друзей должно быть много, чтобы был толк, да, поэтому приглашайте друзей с помощью специализированных сервисов различных, да, по взаимообмену, там, друзьями или по э, взаимопиару чтобы был толк, да, потому что конкурс этот именно, чтобы был толк, чтобы посетители вашей страницы видели а, эти призывы, да, и, соответственно, конкурс. Вот, значит, здесь, да, вот посетитель страницы может условия в посте прочитать, и если ему это понравится, он может принять участие, да, зарегистрировавшись по реферальной ссылке. Так, и э, следующий момент, да, аккаунт ВКонтакте, с которого вы делаете репост, должен быть привязан к вашему профилю Surferner. Соответственно, в личном кабинете Surferner в разделе личные данные, вот здесь это можно найти, или э, есть карта сайта, да, со всем меню, со всеми пунктами меню личного кабинета, здесь тоже есть вот личные данные. Вот, здесь, значит, вам нужно привязать аккаунт ВКонтакте, если он не привязан. Соответственно, нажимаете эту ссылку и следуйте подсказкам системы, да, для того, чтобы завершить привязку аккаунта. И, выполнив все условия, а, еще нужно нам закрепить, да, репост. Соответственно, я его закрепляю. Все, запись закреплена, у меня будет она... Висеть у нас до 25 января, когда будет проводиться розыгрыш в прямом эфире, это через две недели. Соответственно, принимайте участие в конкурсе, зарабатывайте без вложений, рекламируйте товары и услуги, раскручивайте соцсети. И до скорых встреч через две недели, 25 января, скорее всего, в 15.00 по Москве. Желаю всем успехов и удачи.